Я откладывал этот момент максимально долго. Я надеялся, что лучше обойтись без этого. Но я глубоко ошибался. Настало время закончить пафос и начать серию. Да, всем привет, с вами Оксим. И это уже седьмой эпизод СФТ-Ч. Да, за мной ничего нет, вам просто показалось. Ладно, начинаем. И как я обещал в прошлой серии... Эту серию мы посвятим обissлкрафту. Это очень опасный мод, страшный. Там темная магия. На самом деле мод интересный. И первая вещь, которую нам сделать в этом моде, это некронамикон. Некрономикон. Язык сломаешь. В общем, это одновременный гайд по моду, и инструмент для проведения разных ритуалов. Он крафтится из днилой плоти, еще кого то мяса и веревок. А, ладно. А как получить это мясо? Эм. Я не знаю, веселкрафтки. Простите меня за это. Я не знаю, как это прочитать. В общем, это какое-то мясо на косточке. Я проверил все снуки. Этого мяса нигде нет. Я даже не знаю, как его получить. Возможно, оно из Даркленда. Да, давайте сходим в Даркленд. И проверим это. Возможно, из кого-то там падает. Я не обращал на это внимания. О, улово. Прометия. А вот и Даркленд, наш любимый. Привет. Давай, Бисел зомби. Из тебя что-нибудь выбудет? Там еще второй. Так, ладно. Отбиваемся. М -м -м -м. Кажется, из них не выпадает. Ладно. Очередь гуля. Давай, гуль. Из гуля, да. Выпадает. Ладно. Хармим. А, из него сразу без косочки. Так. Я испугался. Так, Все. Я нахармил. На это ушла почти целая ночь. Мобов очень мало было. Ладно, пошли домой. Так, ладно, мы дома. Давайте сделаем эту магическую книгу. Некрономикон. Да. Делаем клычок веревок. Дальше снимаем мясо с кости. Обкладываем этот клычок веревок мясом. И некрономикон готов. Теперь мы темной маги. Можем заниматься темной магией. Логично. Но чтобы с помощью него проводить темные ритуалы, нам нужно его зарядить. Видите, вот это вот? 0 из 5000 по Е. П.Е. это потенциальная энергия, нам нужно зарядить некроновикон. Для этого нужны специальные статуэтки. Чтобы получить эти статуэтки, нам нужно идти вот такую яму. Она находится в биоме реки или в биоме болота. Там обитают темнокожие мобы, шоготы. Если выпустить несколько шоготов на сушу, подождать, через некоторое время появятся статуэтки. Либо можно пробовать убить шоготов, из них выпадет мясо. И с помощью этого мяса можно уже будет сделать стадоэтки. И у нас есть выбор. Либо ждать кучу времени, либо все сделать быстро. Мне кажется, выбор очевиден. Ладно, давайте тогда поспим. И на следующий день пойдем за шоготами. Ну а что ты здесь делаешь, а? Это мои кусты. Второго. О, вот эта яма. Я ее помню. Я проходил мимо нее. Ладно, пошли к ней. Надеюсь, мы выживем. Нормально, нормально. А вот это то место, где мы проведем ближайшие несколько минут, а может быть часов, кто знает. Ладно, давайте поставим палатку, чтобы здесь успокоиться. Здорово. Есть кто живой? Э, да <с> Так, ладно, они идут за мной Они идут за мной Они еще и стрелять умеют? Ой, это может быть проблемой Ладно, давайте мы еще Постреляем Не попал Ага, от них стрелы отскакивают Это нехорошо Он броню сломал <с> А он вылез на сушу Так, иди отсюда Вау он неплохо дамажится. Он что здесь снизью покрывает. Ну давай. Один-1. -один. Че, боишься? Боишься? Я понял, не боишься. Один удар. И готово. Всего три кусочка. Для крафта одной статуи нам нужно 8. Фармим. спустя час. Я нафармил полстака их мяса. Это хватит на 4 статуи, нормально. Сейчас я копаю вот эти блоки. Они нам тоже пригодятся для крафта статуи. Ладно, копаем побольше и домой. Так, ладно, я дома. Давайте наконец займемся этими статуэтками. У нас есть 8 статуэток на выбор. Остальные 8 декоративные. Давайте выберем. Например, статуэтка Ктулху. Это декоративная статуэтка Ктулху. И... мясо. А декоративные кровится из этого камня, глины и порошка от красителя. И другие статуэтки кровятся примерно так же. Все просто. Сначала нарвем цветы, дальше их раздробим. Теперь просто берем наш камень глину и разные красители делаем статуэтку Йоксатото дальше статуэтку Хастура дальше статуетку Азатота и статуетку Нирладхотепа я мог наврать название я не особо разбираюсь в Лавкрасской вселенной. ну ладно дальше просто обкладываем эти мясом шоготов и получаем уже нормальные не декоративные теперь надо эти статуэтки поставить Вообще, рядом с базой стоит нежелательно, то можно прямо здесь. Ставим Нирладхотепа, я не, я не знаю как это читать, Йоксотота, Хастура и я Язатота. Теперь можем просто взять Некродомикон в руки, встать и ждать. О, вот, все, в нас поступает энергии. И некрономикон ее забирает. И он заряжается. Вот. Да. Уже 80. А вообще можно автоматизировать это. Э, в смысле зарядку. Из этого камня можно сделать пьедестал. А можно и нет. Ладно. Еще рано. А вообще нам надо сделать алтарь. На нем мы будем проводить ритуалы с помощью некрономикона. И чтобы его сделать? Нам нужно построить такой круг из скоблстоуна и по центру еще один блок. Довольно просто. Насколько я знаю, в этот алтарь бьют молнии после совершении ритуалов. Поэтому надо бы срубить деревья, чтобы вдруг пожар не случился. Ну вот так уже намного лучше. Намного больше места и надеюсь будет безопаснее. Теперь можно поставить наш алтарь. Ставим блок, дальше на расстоянии двух блоков от него ставим еще блоки и по углам тоже блоки получился такой вот недокруг и нам его надо активировать чтобы сделать алтарь надо будет статуэтки подвинуть некрасиво ладно некромекол в руки и активируем ага. громко мой внутренний перфекционист негодует надо подвинуть статуэтки что? Вот об этом я и говорил. М монстры. Големы. А -а -а -а. Спокойно. Спокойно. Нашу город жали. чуть ч, -ч, -ч нет. А -а -а. а -а -а. Пугая погибли. Еще в Крипер. Ладно. Я потом сделаю могилу. И собаки еще предумажены. Ладно, давайте убьем их твари, а то они там лес сожгут. Угу. Они Ну и хорошо. Ладно. но в таком грустном фоне будем заканчивать. Спасибо, что досмотрели. Надеюсь, что вам понравилось. Вступайте в группу ВК, пишите комментарии, ставьте лайки. Ну и подписывайтесь, если это еще не сделали. На с вами был Окси. И седьмой эпизод Севтречи. Не болейте. Пока-пока.